Доброе утро дорогие зрители и гости моего канала Сегодня я хотел бы рассказать про функциональные клавиши этого устройства Значит, э Тут присутствует 5 функциональных клавиш на передней панели и 3 на задней Значит, Задние это регулировка громкости то есть выключение полностью и качельки так сказать Вверх, вниз. Прибавление, уменьшение. Значит. Дальше. Функ... Самая главная функциональная клавиша. Оранжевенькая. Она помогает зайти в режим, если ее удерживать. Режим, так сказать, Xbox Live. Вот, здесь можно посмотреть показатели устройства. Зайти в чат с друзьями и так далее. Значит. Следующая клавиша позволяет вывести, вы, вывести виртуальную клавиатуру. Значит, кнопка Turbo позволяет получить небольшой прирост с 20 Вт до 28, если же удерживать при этом еще клавишу. Функциональную клавишу и турбо, например, можно получить скриншот. Скриншот будет лежать вот здесь. Загрузки. Будет загрузки, видео, документы, изображения, и вот здесь прям. Снимок экрана. Дальше, если нажать функциональную клавишу и клавиатуру, можно получить одновременно, если нажать, то можно получить э, заменитую клавишу Ctrl Delete, посмотреть э, диспетчер задачи и прочее. Значит, если же нажать и удерживать, сперва запустить клавиатуру, потом нажать кнопку Turbo и нажать то можно получить режим мыши управления драстиком. Значит, одна это смена окон, а другая выход из приложения. То есть, две остальных функциональные клавиши. Спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. Всего доброго. До свидания.